Было три девочки, я у кого-то, по и она, играя в этот песочек, нашла рубин. Подарили Александру Второму из первому. Ну и, вот. и с этого поля, с этого места началась здесь рубинов. Но здесь не только рубины и саптиры. Камни попадались по десяти корабль. А и попадались такие, как стояло где Деды, видимо, добывали Часть породу уводили на речку промывать Она тут рядом А часть все-таки осталась И мы брали, брали сито И просто-напросто брали сверху Что деды и, и попался один камень Где-то около 7 карат Ну, удивительный: половина рубина Половина сапфира. Такие попадаются да. Но это, как говорится, исторический факт и вот э, где-то около 6 лет назад здесь была разведка. И разведку мы начинали вот с того, вот где тот лет. То есть этот лоб заворачивается туда, и там брали на краю, уже Белоруссию брали, доходили до «Галичника». У нас бутара была, ну не у меня, у этих геологов. и Я им просто все показывал. И в этой бутаре промывали эти пески. Тоже попадались рубины. Вот как раньше добывали. Здесь бригада была почти 200 человек. Это вот в 70, 700 е годы. Значит, они делали запруду наверху. И копили воду. А зимой добывали эти пески. А потом ели вложили комлем вверх. То есть, чтобы ветки были вот так. Укладывали дно всем и на эти ели сыпали эти пески. Потом открывали шлюз и шла промывка. До 250 камней только сапфиров и рубинов за одну промывку добывали. Не считая, что тут же попадались и топазы окатанные, перилы. Почему рубины и сапфиры здесь? Это до сих пор пока загадка. Хотя, в общем-то, есть такой Кисин, который занимается рубинами и доказал, что на Урале существуют ювелирные рубины, большая формация. Но они приурочены всех мраморам. Вот почему? Вот здесь есть месторождение мрамора между знаете, Бызова и Сартакова. Там мраморах есть такой... Да, Ура, Да, знаем, что, что, член, что... Надо... да. И вот там в этих мраморах мы находили шпинель. То есть, видите, шпинель это уже близко к рубинам. Вот там, там же интересное вообще там место, вот это вот, месторождение само не мрамора, а железной руды. И вот там добывали железную руду, китана магнитита, а боковые породы оказались мраморами. В Липовке ну, то же самое эти рубины, колубинная кровь. Они не очень крупные, но в огранке лучше камня не бывает, наверное, видели, да? Очень красиво. В музее заказника есть два образца. А. Два. И часть кисин передал в музей природы в Екатеринбург. Mm -hmm. То есть в областной кровический музей там эти рубины есть. Есть и шлих с них, yeah. и есть уникальный образец величиной с вишенку и внутри как будто э, косточка, зернышко сапфиром внутри, вот самая самый красивый образец, Нет, был, ну тут видела. конечно были интересные очень камни, но и главное, что вот та часть верхняя недомыта, это точно. И вот сейчас будем проезжать на торце, что тоже... организовать? А? Организовать. Да, думали, что нам, нам сказали, это там что-то недомыто. Ну, вот Столько на, пора. На, на, пора вот когда они занимались здесь промывкой, они занялись и там этим логом. В этом логу же самое оказались рубины и цапфиры, Но глубина залежания этих песков уже почти 3 метра, то есть гораздо глубже. Работы большие делали, но то же самое попадались в хорошие камни. Ну а самая большая работа была это на амбарке, мраморный лог называется. Слышали, может быть? Это уже за э, как это? Нынче там мыло мыло круто. Нет, там даже вот где Они мыли, там боковая идет такая огромная канава. Воды там очень мало Воды нет, да. Воды вообще. Вот тут находится тон, что здесь. магнититовый, но что удивительно, этот, этот самый титано-магнетитовый рудник пронизывается тоже пигматитовыми живыми. И вот одну живу там даже хорошо видно. И от этого титаномагнититового рудника, там и вот где сейчас конец леса и пашня, там на пашне то же самое выходят пигматитовые живы. Вот мы одну подсекли эту жилу, вот сейчас ее начинаем раздрагонивать. То есть, то есть, тут видите, какая железная руда рядом. Но там был такой мельников Печерский, описал, что вокруг Майюровского рудника находятся жилы с эпидотами 12 сантиметров длиной и чистейшие кристаллы. Или, когда рудник расширялся, они все выгребли, потому что в боковых ямах, которые, вот типа разведочных ям, пытался найти, нифига не нашел. Но, но найти, <свят> найти такие пидоты, но то что тут эпидоты железная руда это само собой они могут быть вполне но где вот эти ямы вам бы найти так, 12 сантиметров до да, прозрачные фисташково зеленого цвета Боже. так что вот так вот а промылку <свят> делали вот тут на речке вот она прямо внизу таскали туда все на лошадях эти пески, бутары и пошло отличание Отличие золота и э, эти камни промывка в чем? А в том, что золото на резиновых ковриках, этот магнетит вместе с золотом. А тут главное нужно значит, взять сделать промывку, чтобы глина ушла, мелкий песок, самый мелкий ушел. И чтобы никакой грязи, а потом высыпают на материал белый какой-нибудь там и уже тогда их очень хорошо видно. Вот мы аметисты на Артемьевской промывали, там когда кончилась добыча, перестройка, все порушило, они часть ватвал выкинули прямо из за норышами. Так мы, значит, мыли и толь положишь на стол, промоешь и днище делать. А вообще власти, вот это ватиха, э, добывали аметисты, им платили за проходку и за твердость, как говорится, породы по категориям, и этим рабочим было до лампочки эти аметисты. А называлась, хотя это, э, как говорится, разметка с попутной добычей. Успеют геологи выхватить за норышки, и вот эту Сизиковскую дорогу, часть, почти всю, они отсыпали Ямы эти засыпали, брали, значит, бульдозер, сыпали на машину, увозили сюда и высыпали. Вместе с аметистами. У меня жена проползла всю эту дорогу, и где находила осколки или маленькие кристаллы, делала залом на ветках. Мы потом садились и доходили до грунта, и разбирали эту дорогу прямо полностью поэтому ее нет. и что и что вы думаете на некоторых участках видимо как за норы попадал полиэтиленовый мешок аметиста да нет типа это я не заливаю это точно.